Всем привет, друзья! Продолжаю на своем автомобиле Kia Rio 4 менять лампы на светодиодные. На этот раз очередь подошла к задним фонарям. Вот так вот они светят. В главном свете у меня установлены лампы F3, ближний дальний линза. И также линзованные противотуманные фары. Там установлены лампы Dawn Knight S5. Светом я очень доволен. Однозначно рекомендую к покупке. На канале есть также видео по установке каждой из этих ламп. Также в салоне я менял лампы на светодиодные в каждом плафоне. Изначально здесь установлены были лампы Fast -Tune. Обе причем перегорели примерно через полтора года. Поменял я их на другие лампы такого же типа, только под названием Canbus. Также для задних пассажиров лампа Festoon стоит, пока работает. Также установлена светодиодная лампа на подсветку багажника, тоже от фирмы Festoon. Тоже работает за полтора года, еще не перегорело, все отлично. На подсветке номера установлены лампы Auxita. покупал комплектом 10 штук. Обе из них перегорели тоже примерно через полтора года. Установил такие же, две штуки новых. Пока работают примерно месяц, прошел, все отлично. Видео по установке всех светодиодных ламп у меня есть на канале, так что переходите, смотрите. Также установлены светодиодные лампы заднего хода, вот тут вот. Тоже видео на канале есть, лампы светят уже э, довольно давно, по-моему, примерно около года проблем никаких нету. Светом тоже очень доволен Ну что, друзья Перейдем к лампам Вот такие вот лампы я заказал себе на Алиэкспресс Взял три комплекта Сразу, два из них будут установлены Фонари сюда и сюда Один будет у меня про запас Сразу скажу, друзья, выбирал я из миллиона различных аналогичных ламп и остановился именно на этих, так как люди писали в отзывах, что разница между габаритом и стопом есть, поэтому и заказал их. Цена как раз более-менее адекватная, в районе 300 рублей, что я считаю вполне нормальным для таких ламп. Были и дороже, но смысла дороже лампы брать я не вижу. Итак, смотрите, сама лампа-корпус выполнен в виде какого-то такого треугольника, три площадки, на каждой из них по 12 светодиодов, сверху также имеется линза, под которой еще 6 светодиодов. Сам корпус алюминиевый, я думаю, что с перегревом проблем не будет. Сразу, друзья, скажу, что какого-то вау-эффекта я от этих лампочек не жду, у меня фонари, сразу светодиодные не превратятся как на топовые комплектации. Просто свет будет чуть ярче. И сразу отвечу тем людям, которые будут говорить, вот, сзади тебя будут ехать, ты будешь слепить своими фонарями. Друзья, смотрите, я сейчас устанавливаю эти лампы. Завтра я еду в студию детейлинга и буду бронировать эти фонари темной бронепленкой. Так что никто страдать не будет. Получается, всю яркость я чуть притемню, и эффект практически будет такой же. Просто я хочу, чтобы у меня были лампы именно светодиодные, а не лампы накаливания. Так что все будет, друзья, отлично. Ну а теперь, ну, а теперь друзья, давайте перейдем к установке данных ламп. Первыми я буду устанавливать крайние фонари. Сюда и сюда. И дальше перейдем как раз на фонари, которые у нас размещены на крышке багажника. Итак, друзья, для того, чтобы поменять лампочки в задних фонарях, нам обшивку снимать не нужно, так как даже если мы ее снимем, то доступа к лампочкам мы не получим. Нам нужно снять сами фонари. А для того, чтобы снять сами фонари, для начала нужно снять вот эту заглушку. Она здесь очень плотно установлена. Сейчас я вам покажу, как это делается. Нам нужно взять какую-нибудь тоненькую плоскую отвертку. Я буду использовать вот эту. И смотрите, здесь есть две защелки. Одна сверху, другая снизу. Что мы делаем? Подсовываем. И вот таким вот образом вытягиваем. То есть вот так вот раз. Отщелкнули. И таким же образом идем в самый низ и отщелкиваем нижнюю часть. Все готово. Можете видеть, сколько здесь грязи собралось. Итак, для того, чтобы снять фару, нужно открутить теперь вот эти два болта на 10. Берем наш легендарный инструмент берем головку на 10 и откручиваем выкрутили болты теперь берем фару и тянем ее на себя и чуть в бок все. Вытащили. Нам нужно достать саму лампу. Берем вот этот вот плафон и вытаскиваем. Вытаскиваем лампу. Берем светодиодную. Вставляем на место. Все, лампу установили и все в обратном порядке. Здесь все протираем, всю грязь. Также, друзья, здесь есть специальная клипса. И здесь вот такая направляющая. Здесь мы ее выравниваем и вставляем на место. Все готово. И закручиваем фару. Все, вторая фара тоже готова. Друзья, один момент. Когда будете фару снимать, отщелкивайте чуть вбок, а потом вот сюда нажимая на этот край, сдвигаете ее, получается, вот в сторону багажника, чтобы она как раз вышла из этой клепки. Сдвигаете, все, фара вытаскивается, меняете лампочку, закручиваете плафон, и в обратном порядке все это защелкивает. Самое главное попасть здесь, в эту клепку. Дальше просто защелкиваете фару на место и закручиваете два болта. Удовольствие, конечно, такое себе. но Надеюсь, часто я туда лазить не буду. Поменял и забыл. но посмотрим, сколько эти лампы проживут. А теперь нам нужно поменять лампы фонарях, которые у нас на крышке багажника. То есть, вот эти вот лампочки. Здесь все намного проще. Снимаем вот эту черную обшивку. Вытаскиваем все эти клепки и меняем. Там все очень легко и просто. Все клепки я вытащил до конца. Саму обшивку можно не снимать. Просто вот так вот оттянуть. Итак, здесь коричневый плафон. То есть вот за серым находится коричневый. Его выкручиваем. Вытаскиваем. Все. Вот наша лампочка. И меняем на светодиодную. Аналогично на другой стороне. Ну что, друзья, проверяем. Ну вот, другое дело Светит они намного ярче Но теперь есть один нюанс Светодиодный катафон светит Теперь не очень ярко И походу придется выкручивать яркость на полную В любом случае еще посмотрим, как это будет ночью выглядеть Сейчас я поставлю камеру на штатив и проверим режим стопа Ну вот, как-то так, друзья. Нажимал на тормоз, вы сами видели, что лампа загораются чуть ярче, так что различия есть. Ну а теперь давайте дождемся, когда стемнеет, и проверим уже в темноте. Ну что, друзья, вот и стемнело. Давайте проверять, как будут светиться данные лампы в темноте. Включаем. Нажимаю на стоп. При нажатии на стоп сразу видно разницу, то есть лампа светится ярче, отпускаю тормоз, соответственно, в режиме габарита. И да, друзья, если вы заметили, то при нажатии на стоп фонари на крышке багажника загораются тоже ярче. Вообще изначально стопы работают только в фонарях по краям. На крышке багажника только габарита, Но я это переделал Об этом снимал отдельное видео Я его выложу чуть позже Теперь задействованы у меня все фонари И при нажатии на стоп они все загораются Я думаю, что так смотрится намного эффектнее Тем более совместно со светодиодным катафотом Вот такой вот, друзья, видеоролик получился На самом деле я думал, что свет катафота будет отличаться от задних фонарей Но на самом деле в темноте смотрится очень даже отлично В общем, ссылку на данные лампы я оставлю в описании под видео. Мне они, сразу говорю, понравились. Еще, конечно, посмотрим, сколько они проживут. Но на этом у меня все, друзья. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи на дорогах. Всем пока.